Ой, он уже, смотрите, он уже превратился в снег. Я даже не успела. Всем привет! Мы на канале Принцесски из Италии. И сегодня что мы будем делать? Слаймы! Ну, конечно. Но мы будем не простые слаймы делать, а, а единолаги. Вот у нас один сундучок такой красивый. Сейчас мы его откроем, но покажем заодно. И еще коробочку у нас здесь формочки. И уже, правда, готовый злайм. Но мы будем использовать, наверное, только формочки. Потому да. что наш злайм наверняка будет красивее в сто раз. Угу. Ну что, начнем открывать сундучок. Сокрылись. Да! Да! Да! Так, так, так, посмотрим, что да! у нас. Здесь. Да! Так. Открываем. Mm. Вот здесь пенопласт. Yeah, yeah, yeah. Шарики. Четыре yeah. цвета. Потому что единорожки, они же обязательно должны быть розовые. Yeah, да? yeah. Вот у нас четыре вида. Они такие мягкие, прямо в пакете Да, yeah. да, да, да. да. Yeah. Пенопластовых шариков для сладкого слайма. Yeah, yeah. Потом. Вот у нас три вида блесток. Все в стиле единорожек естественно, Розовый, голубой и фиолетовый да. Плюс у нас вот такие Красивейшие Шарик. бусинки Это не шарики Это а, бусинки, бусинки Прям как жемчужные а, И да. прозрачные Все у нас бусинки да. такие красивые, красивые Как будто бы лед да? Плюс у нас опять-таки три красителя И опять-таки в стиле единорожек да. Естественно фиолетовый, голубой И розовенький И четыре у нас запаха Клубничка Ваниль, конфета и бабльгам. Жвачечка. Плюс у нас тут какой-то. Это, скорее всего, белый. А, вот мы не видели, белый еще краситель. Плюс у нас тут какие-то пластовые кубики. Как кубики. Вот у нас еще снег здесь. Это его надо будет сделать. Глина. Она такая воздушная, вообще приятная. Потрогайте, какая. Да, очень приятная, да. И, ну, естественно, тут активатор, знаем. Чтобы он тянулся легче. Да, да, да. Ну и клей. Да, чтобы получился И посмотрите, у нас какие замечательные, красивые, тоже розовенькие ложечки, чтобы смешивать. Ну а это уже, чтобы что-то вырезать, как да. для пластилина. Ну и куча огромная здесь всяких формочек. И крышечек. Для клея. И вот тут сколько да, добавлять. Это... И стаканчики, чтобы измерять количество жидкости. Да. Давай сделаем челлендж, у кого лучше получится слайм. Хорошо, твой слайм против нашего с Вероникой Да И вы, зрители, пишите, какой вам больше понравился Да Ага. Ну что, начинаем? Да Вот они наши чашечки да. начинаем Сначала да. мы нальем клея 30 мл. здесь написано Поэтому мы сейчас вот. Такой жидкий прям Вообще жидкий не переживай. На Вероника, выливай себе. А я себе. Сейчас мы их для тебя приготовим. Вот наш прозрачный клей. Выливай Линочка. Можно лошечкой. Можно помогать, конечно. Теперь будем добавлять капельки активатора. Да. Попробуем. Четыре капельки, посмотрим, что у нас выйдет Ай. Раз, два, три, четыре. Мешайте! А? Мешайте, мешайте, мешайте! У уже получается! Давай, давай, мешай, Ой. только его надо хорошо мешать! Нет. Давай, Вот он! как у нас с пузырьками получается, да. красивый, посмотрите! Ух ты! Вот. Так, база у нас готова, теперь... Краски! Краски! Да! Вероника первая выбирает <связь> какой цвет? Ради... Розовый! Розовый, ну конечно же Вероника! Под ложечки как... цвет! Да, у нее розовая ложечка и поэтому ну ка давай посмотрим! Воу! Ну ка, ну ка, сколько нам надо? Раз, два, три, четыре, пять! Ну ка, мешай. <связь> <связь> Алиночка, а ты какой цвет? Голубой под цвет моей ложечки. Ну да, давай. Раз, давай считай. Два, три, три четыре, четыре, пять, пять. шесть. Вот. О, какой красивый. <н dive> Ребят, смотрите, какой красивый. Только жидкий. Во, он такой красивый, он получается, смотрите. небесного цвета, да. замечательно. Да, так. А теперь что добавляем, Вероника? Баки! Да. Что? Баки. Показы блестки, какие? Выбирай. Вот эти розовые, ну конечно, ты у нас все по цвету выбираешь, да? Ну хорошо, давай. Ух ты, какие они красивые Разных формочек, да? Хватит? Алиночка? И ну, вот эти ты шарики Ты выберешь шарики, Ты тоже шарики хочешь? Ну хорошо да, да. Вау, шикарное тост Вау, будет шикарный у меня не будет шикарный. Алин, ты нас извини, но Вероника решила тебя Ничего. прокопировать. Уай, уай, но это не просто не вообще не чудо и блестящий. И. А ой. я тоже не хочу. Ты тоже блесткий? Вот ну голубой. конечно, голубенький. Ну да, да ну, у нас все подсветки. Я хочу под свер... это... Вот Они наши. бриллиантики. Да, они как кристаллы, да? Вот, вот это да. Вау, какие с вами получаются. Да? А давайте добавим в ну, руфу. <свят> <свят> ну правильно, давай. Какой тебе запах? Я, я хочу бабуган, <свят> Бабугау. Баблям, жвачечку да. Потому что она голубая крысечка Да <свят> А Вероника, тебе какой вкус Клубнички, эм, твои да. любимые А, Ммм, да. ням ну Ой, Алина, а понюх... понюхай Конечно же Вероника, давай дадим понюхать Алиночке Так и хочет его сгушать Ням-ням Он жвачный прям да, он получается красный. Роз, да, он у него темнее стал цвет. Ну что, Вероник, давай я тебе помогу руками, если ты не хочешь сама ручки пачкать. Давай. Ты сама хочешь. Ну ты лозочка, она вся мнется. Давай, хорошо, помешаем. Ты еще и клубничка. Ну ты подожди, я по ним хочу. Ну да, ты я с тобой... а давай мы не клубничку лучше, да, попробуем, а попробуем О, конфеты, какой у Ай, да. цвет? Сейчас мы будем их кушать, да, слаймочки? Маменьку, Мама, какой тут цвет хотела сделать слайм? Я мне очень... Ну, мне ваши обои нравятся. И голубой, и розовый ⁇ это самые прекрасные цвета, по-моему. Самые единорожные цвета. А зрители, вы какой слайм хотели бы сделать? Напишите нам в комментариях, какие бы вы выбрали ингредиенты для вашего первого слайма. Да. И какие краски, пруфумы. и И запада. Да. Еще и это ты хочешь? Ну, давай. Да-да-да-дам, да-да-да-дам. Ребята, я выберу фиолетовые шарики. Посмотрим, что получится. Вау, красота. А мы можем добавлять не обязательно одного цвета, мы можем эм... двух цветов добавлять. Давай, давай синий. Давай. Так, ну давайте их помнем. Давай доставай да давай давай давай посмотрим что же у тебя вышло так так так, так. У меня ничего не получилось. давай добавим чуть-чуть активатора давай ну Давай, Вау. давай, Миша, Миша, Миша, надо его мешать, прям Давай, к моим к рукам. рукам. Давай мне его, Алиночка. дик мне. Мне уже с вами получилось. Давай мне, его, хорошенько. смотри, у тебя все твои красавицы падают, все твои жемчужинки. Мне, мне, хорошенько. Вау, ну него коростини его. Вот, у Вероники получился хорошо. Можно я его? Смотри, Вероника а Он у нас не особо, конечно Мнет, растягивается Вот, смотри, какой он у нас У тебя тянется У тебя тянется, но он тоже рвется Что-то у нас Конечно, не идеальный злайм получился да. Ну что, ребята, скажите Какой получился красивее злайм Вероникин Вот он или у не меня. Или Алини, у которой падают все блесточки и красавицы. Все, все жемчужинки выпали. Он немножко у нее получился не, не идеальный, скажем. Давай их положим а, да. в коробочку и сделаем еще? Да! Ну что, второй раунд? Да! Да! да. Это так замечательно, что мы можем сделать столько много злаймов. А, да. так, ну что, наливаем на склей. Да, И вот тебе всего. столько же, да, надо? Да. Ну, да большой злайм, ну, конечно. Да, чтобы он да. А какой ты злайм будешь делать? Фиолетовый. Фиолетовый, ну, Для... из чего? Из глины, да? да? А мы тоже с глиной, мы еще добавим снега, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Давай посмотрим, что у нас выйдет yeah. с этой глиной валивали ля ля ну ка давай посмотрим. мешай мешай мешай мешай Давай! быстро быстро Мы же вместе с тобой, мы же с тобой команда! И вы должны выглядеть не мне! Да, это будет совсем нелегко. ты же у нас такая умничка! Да. Я выиграю вас! Ну-ка, мешай! Ой. Мне уже, наверное, Миша Мишай-мишай-мишай! как будто лед с пузыриками красота вот какой у нас получился злайм масло а три хуйня уже получается замечательный можно проверить да. пальчиком Вау, вот это я понимаю в этот раз получилось да ну что делаем снег да. так надо 20 насыпать у меня как море получается прям. Ну где-то это вот так. Нам надо. Водички. Ой, он уже, смотрите, он уже превратился в снег. Я даже не успела помешать. Потрогай его. Да. Кто хочет потрогать? <сос> какой мягенький, да, смотри, как он какой рассыпчет, смотрите. Вау. Как он рассыпчатый! Мама, а тебе... добавим? Да, сейчас подожди, давай мы Веронике добавим. Мне тоже снег добавить Тебе тоже снег? Да! Сколько Ой. говори. Эй, Посмотрите, что? он прям на вид вообще, прям реально. Все, хватит, хватит. Замороженный Нет, Нет, ну, Вероника, я волку не носила, <сёжать> а Давайте как? добавим краски. А мы хотели еще глину добавить. Давайте. Давайте сначала глину, а потом уже краски. Красители. Блин, потрогай, потрога какой он. Он тянется? Да. Давайте. Тридцать. <сёжать> Три это просто... Это, это не глина. Это что? А это шикарнейшая глина. Боже! <сёжать> <сёжать> <сёжать> Давай, Вероника, давай я помешаю. Давай, нет, ребят. Вот. Давайте, перемешивайте все ручками, посмотрим, что Можно я тебе помогу, Вероника? Да, можно? Я тебе дам потом поиграть с ним. А там я локоть буду. Да, взять. а ложечка ты не сможешь. Ой. Алина, как у тебя там дела? Что? Посмотри, это мой... Я а. тоже такие... Это что такое? Это не глина! Это что? Это вообще не глина! Это вообще какая-то жвачка, которая распаяла. Гляньте. Что это? Нет! Нет, а Хоть у тебя получилось, может попробуем еще глины добавить? А попробуем. Если... А давай активатора добавим. Активатора? Да. Ну-ка, давай попробуем. Мы даже добавили активатора, но у нас ничего не получилось. А давайте краски А что дворчик? добавлять краски? Тут руки надо бежать мыть, отмывать. Ну, надо вот так. Так не Какой замечательный вон. был Нога. Мы даже не испортили на них. Не ни... ребята, придется нам переделывать. Да. Очень жаль. Будем тогда делать третий раунд, потому а что второй а у мы нас сделаем? получился полное, полное а вообще не Сейчас, ребята, подождите, мы помоем, отмоем руки и будем снова с вами. Да, ребята, мы делаем третий раунд. Раунд. Наверно получится. Прежде чем делать третий раунд, я хотела бы покрасить эту глину, потому что она настолько приятная вообще, ее, она просто вообще чудесная. Я вычитала в рецепте, что надо добавить. Чуть-чуть пенки. И перемешать, чтобы она прям была вот, вот, смотри. ты какой хочешь, голубой? Розовый. Я ну, конец. Везде. Давай, Вероника, наливай его сюда. <смех> так. Вот, и будем теперь перемешивать, да? Блинчики как будто. Блинчики, блинчики. Да. блинчики. Вот, смотри, Вероника. Ой, он как спонжибол. Как он? Вот, смотри, Вероника, посмотри, какой чуд... Ой, она такая вообще стала. А Хочешь, Вероника, помять? Нам не. Давай еще добавим цвета, а то что-то да, он какой-то... Да, я блиненький. буду ты будешь? Ну Далее. хорошо. Давай, добавляй. Давай. Вот глину. мы его побольше. Вот, а какой он приятный, правда? Посмотри. Подожди, подожди, у меня здесь краска на руки. На Вероника, мне. А мы сейчас будем сделать для Алиночки тоже, блин. Да. Он вообще... он такой классный, Алина. Ты какой хочешь? Голубенький. А, фиолетовый. Да. А, Смотри. подожди, надо добавить чуть-чуть стенки -чуть пенки. Вау. Вот мы добавили! О, я говорю, ну надо было попробовать. Это просто шикарная нет, глина да, вообще! Нет. Наша неудача соз... У -у -у. У -у. А давай нам надо еще добавить туда другого цвета, он будет еще красивее. Давай. Сейчас, сейчас мы приготовим сначала для Лины. <соединяющие> <соединяющие> Все, Вероника довольна Наконец-то, скажи После наших неудач со злаймом Эй. Можно поразвлекаться <соединяющие> <соединяющие> Давай, Алиночка, Алиночка Потихоньку, <соединяющие> потому что он не впитывается Хватит, Алин, ты куда столько? А -а -а, как красивые! Становится фиолетовый давай, Да, Алиночка, мне а, а, давай давай а мы сейчас нам. вероники давай, Давай добавим вот фиолетовый, как у Алины Или голубой, настоящий единорож Давай вместе с мамой, давай, подожди Надо потихоньку, вот несколько капелек Раз, Раз. Раз. Раз. Чтобы он был у нас В полосах, и попробуем Давай, вот так, закрутим его Вот он у нас Чтобы был, мне я У. тоже хочу цвет какой-то. Какой? Давай добавим голубого. Тоже Давай, голубого. Давай, добавим голубого. Чтобы вот так вот. О -о -о. Вау. Давай мне, Алина. Какой красивый, ребята, смотрите. Ну Мама, смотри. Какая? Получился разноцветный? Ну-ка, покажи. Вау, смотри, какие тут тона. От голубого до фиолетового, чудесно, А, фиолетов. Чудесный, а да? вот тут фиолетовый Да, вот у нас какой, вот он, замечательная глина И у Вероники вместе со столом Да Получилась вот такая вот Ну что, ребята, давайте выбирайте, какой же получился Лучше злайм у Вероники или у Алины ну, а глина у нас практически одинаковая. Одна фиолетово-голубая, другая розово-голубая. Ну что, я бы сказала сделать, наконец, наших единорожек да! любимых.